ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатью и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатьюс У нас сегодня тема короткие фразы на английском Нам необходимо сказать на английском языке следующую фразу. Если бы вы тогда попросили Его, Он бы вам помог. Время такое. Если бы вы попросили Его тогда, прошедшее, Он бы вам помог, тоже прошедшее. Связи на встрече? Нет. Причем это время прошедшем завершенное, совершенное. Если бы вы тогда попросили Его Итак, как будет звучать на английском эта фраза? If you, если бы вы, попросили его, had asked him, he, тогда, If you have asked him, если бы вы попросили Тогда Цэн, он помог вам. He would have helped you. Он помог бы вам. На этом, дорогие друзья, наш урок завершён. Я желаю вам удачи, успехов. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. Субтитры